Здарова, пацаны или те, кто скачал только бандигам и не знают, как им пользоваться, а точнее не знают, как включить микрофон. Я, кстати, тоже долго ковырялся, вот, но я все же нашел, потому что некоторые видео смотрят и не понимают, почему запись идет, видео идет, а голос их у слышно. Так вот, ребят, заходим мы в видео. Здесь мы видим настройки. Заходим мы в настройки и ставим. Можно в дополнительное устройство, либо в основное. Поставить ваш микрофон. Вот у меня экстремал микрофон, контекст студию. Ну, вот это вот. Как вы видите, я сейчас через бандикам с вами разговариваю. Также вы можете, точнее я вам советую, лучше настроить э -э папочку сделать на рабочем столе, например. Ну, те же самые мультики. И записывать сюда видео уже. То есть так будет лучше не проще, когда у вас на рабочем столе папочка есть. Вот. Потом, что бы я вам еще посоветовал? Также вам посоветовал бы полазить в настройках видео, сделать качество, сделать формат, который вам надо. Еще есть в бандикаме такая функция, которая сжимает. Вот. Но ну, я думаю, я вам помог уже с аудио точнее с микрофоном как его настроить поэтому держайте записывайте спрашивайте в комментах расскажу еще нашел много фишек всяких вот там бандиками чем помогу чем смогу Ну все всем удачи всем пока и да если вам понравилось мое видео и оно вам помогло ставьте лайк и подписывайтесь на канал всем спасибо